На ладовесе появилась небольшая проблемка. Наверное, не я один сталкивался с такой проблемой на этих машинах. Многие, наверное, сталкивались. Вот я сейчас включаю зажигание. Вот, включил зажигание. магнитофон отключу, чтобы не мешало. И включаю печку. Вот, включаю печку. Первый уровень. Вот. Видите? Это проблема у нас там на вентиляторе э, на лопастях собралась пыль вот эту пыль надо очистить недавно у меня было до третьего уровня э, шумел а после уже не шумел а сейчас уже как видите уже четвертый уровень тоже сильно шумит <coughs> сильно шумит я сейчас хочу его разобрать и этот почистить чтобы его разобрать нам надо будет снять вот этот гордачок багажник чтобы его снять вот здесь у нас саморезы вот первый саморез вот внизу второй саморез и вот здесь имеется третий саморез вот эти три самореза надо открутить мы открываем вот три штуки мы открутили три самореза до два длинных тонких идет с этой стороны с этой стороны да а вот это широкий, широкий, короткий, с шляпой. Это с этой стороны тут у нас. Наружная сторона. Сейчас, после того, как мы их открутили, закрываем багажник. Дородочок наш. И постараемся его приподнять. Вот здесь я снизу приподнял его. видите здесь щель появилась. С этой стороны имеется еще крышечка. Вот эта крышка, она вот за Цепляется и чуть мешает. Немножко мешает. Ну, чтобы он не мешал, нам, вот эта крышечка, чтобы нам не мешала, надо его чуть-чуть отодвинуть и потом приподнять. А так она цепляется здесь. Вот за эти. Вот. И цепляется, не дает вытаскивать. Его надо отодвинуть вот так. А потом этот вытащить. Ну, практически, если его отодвинем, то он сам падает вниз. нас опустил опустил вниз. здесь у нас имеется две крепления. Сюда. да здесь имеется видите вот одно крепление. но это провода приподнять и отсоединить Вот. Одно отсоединили. Вот здесь сейчас еще одно имеется. Вот. Вот тоже надо отсоединить. Здесь сверху надо придавить. Желательно теркой. А так слегка придавить. И он практически сам выйдет. Вот. Полностью бардачок мы сняли. Багажник мы уберем сейчас. В сторону, чтобы он нам не мешал. Вот мы его убрали. Спускаемся вниз. Вот эти защелки тоже не надо терять. Это надо на свои места ставить. Сейчас вот здесь снизу, когда мы пролезем внутрь, вот наш вентилятор. Чтобы его снять, вот этот вентилятор имеется вот такая защелка здесь. Его надо прижать. Вот, его надо вниз прижать и крутить против часовой стрелки. До этого нам надо сперва его отсоединить. Вот здесь у нас имеется. Вот этот. Вот правда отсоединили. Сейчас надо прижать. Вот все. И открутить против часовой стрелки. и вытаскиваем что-то мешает нам О, полностью не открутили и здесь еще что мешает Провода немножко мешают. А вот эти провода мешают. Вот эти провода тоже надо убрать. Чтобы не мешали. Все. Вот это наш вентилятор. Грязный, пыльный весь. С этой стороны весь пыльный. Вот этот пыль как раз таки мешает, да, нарушает балансировку нашего вентилятора. Вот здесь видите, с этой стороны много пыли собралось. Вот, а с этой стороны еще собирается. Вот это все нарушает наш баланс. Мы его сейчас почистим компрессором. Продуем полностью, почистим. Может щеткой попробуем, посмотрим. И заново поставим на свое место. Там тоже постараюсь компрессором прочистить и этот или пилососом почищу там. Поставим на свое место. Фильт тоже сейчас компрессором почистим, посмотрим. Я еще чуть, -чуть продул его. А сколько пыли было здесь российский идет вентилятор вот в таком положении берем и туда закручиваем то что мешает нам провод уберем туда в сторонку этот провод тоже берем Вентилятор тоже поставили на свое место. Видите, вот отметка. Вот отметка стоит. Как раз таки. И это отметка от проводов. Подключаем вентилятор тоже. И здесь вот эта проводка. Вот. Эта проводка у нас Это здесь цепляется еще. Вот здесь вот эта проводка есть. А еще здесь место есть, куда его надо просто ставить, чтобы он не болтался здесь. Все. Вентилятор установили. Фильтр установили. Сейчас осталось собрать. Сейчас соберем. Вот эта железяка у нас, который упал, не запусти. Вот это, которая упала. Тоже на место поставили. Вот такой. Вот такой, который здесь был, крепление упало. Поставим на свое место. Сейчас поднимем его. Подключить надо свои места. Это идет сюда. Подключили. Это идет вниз. Чтобы этот подключить, надо нам его приподнять. Приподнять. И его вот подключить. подключили. Проверим. Вот включатель, И свет включается. Сейчас надо поставить на свое место. Здесь вот это имеется, это вот, которое цепляется. Это надо туда направить. Там вот эти все. Все вот. Ага. Это пластмасс. Все мы собрали. Самолеты закрутили, крышку на свое место поставили, подушку подключили, там подушка безопасности. Все, это есть. Дальше. Сейчас проверим, как он у нас работает. Включили зажигание, вот включаем печку. Даже не слышно. Вот. Аккуратно, равномерно крутится. Сейчас даже приятно слушать звук вентилятора. До этого страшный был звук у нас. Сейчас все уровни равномерно работают. Всё. Спасибо за просмотр. Если понравилось видео, ставим лайк. Подписываемся на канал. Надеюсь, кому-то вот это видео пригодится.